Ни для кого не секрет, что мы живем в последнее время. Если апостолы считали, что они живут в последнем времени, то что говорить нам, тем, которые живут в 2022 году? Для нас это не последнее время, для нас это последние минуты и секунды. И так как мы приближаемся к концу человеческой истории, нам важно правильно оценивать окружающую нас реальность. Правильно относиться к событиям, которые происходят в нашем мире и в нашей стране. Библия говорит о последнем времени, и она оставляет много предупреждений. Поэтому, кто мудр, сочти, а кто мудр, прислушайся. Итак, что мы, как христиане, которые живут в последнем времени, должны делать? И начнем с первого. Мы не должны ужасаться и тревожиться. Матфея 24, глава 6 стих. «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец». Война коснулась и нашей страны, и неизбежно посыпались вопросы. За что? Неужели Украина самая плохая страна? Где же был Бог? И так далее. Знаете, в любой стране есть христиане, и в любой стране могут задать эти вопросы. Если война коснулась нашей страны, правильной реакцией будет не тревожиться, не ужасаться. Не задавать вопросы, почему. Бог наш избавитель, Он наш спаситель. И если даже нам суждено умереть в этой войне, может ли что-то произойти без его ведома или без его воли? С другой стороны, Иисус указал на неизбежность войн. Войны будут. Человек захотел стать Богом, и Бог дал ему такую возможность. Бог дал человеку власть. Только как эту власть человек использует, это уже совсем другой вопрос. Итак, мы не должны ужасаться и тревожиться. Второе. Нужно постоянно наставлять друг друга. Евреям 3 глава 13 стих. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Здесь мы видим, насколько важно наставлять друг друга, и вместе с тем, насколько легко можно ожесточиться. О грехе ожесточения у меня есть отдельная проповедь на данном канале, поэтому всем советую перейти по ссылке в описании и ее прослушать. Заметьте, что сказал апостол Павел. «Доколе можно говорить ныне». Если вы в данный момент слушаете данное видео, значит и есть еще надежда. Вы либо принимаете Божье Слово, это наставление, и живете свято, либо ожесточаетесь и утопаете в своих грехах. Я думаю, это вполне очевидно. Сегодня соблазны, они повсюду. Поэтому хранить себя чистым от мира сего становится все труднее и труднее. Но благо Бог предвидел это, и мы имеем Слово Божие. 1 Коринфянам 10 глава 11 стих. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Сколько много примеров Бог нам оставил, чтобы мы знали, как поступать. Поэтому в этом вопросе у нас нет оправдания. Мы знаем, как нужно жить. Итак, следующее. Наше сердце должно больше стремиться к Дому Божьему. Евреям 10 глава 25 стих. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обучий, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение Дня Онова. Снова предупреждение в контексте последнего времени. Почему церковь так важна? Ответ прост. Потому что Бог все так устроил. Мы зависим друг от друга. Мы тело Христово. Представьте себе, что пол церкви не посещает церковь. Это как пол тела, человек без рук и ног посещает Дом Божий. Каждый член ваш. Следующее. Наше сердце должно быть правильно настроено. 2 Тимофея, 3 глава, 1 стих. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. И ниже апостол Павел дает нам перечень или список людей, которые будут в последние времена. Почему нам важно знать этих людей? Почему нам важно знать, какие же люди будут в последнее время? Ответ мы можем найти в Евангелии от Матфея, 24 глава, 12 стих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Поэтому нам важно знать. И вместе с тем нам важно настроить свое сердце на любовь. И в этом нам поможет простое знание, что в последнее время люди будут такими. И нам важно будет их любить, независимо от того, какие они есть. Следующее. Нужно приготовиться к насмешкам и поношениям. 2 Петра, 3 глава, 3 стих. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. И далее мы знаем, апостол Петр говорит, да? Где же обетование пришествия его? Возможно, кто-то из вас вспомнит, как над вами смеялись, когда вы говорили о возможном приходе Иисуса Христа. Я сам не раз сталкивался с подобного рода насмешниками и насмешками, да и в церкви не все всерьез воспринимают весь о том, что Иисус скоро придет. А Петр знал, и Дух Святой указал, что так все и будет. Люди не будут воспринимать всерьез весь о том, что Иисус скоро придет. И последнее. Святость, святость и снова святость. Это же глава 11 стих. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестий вам? Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Неправедный путь еще делает неправду, нечистый путь еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый досвящается еще. Святость, святость и снова святость. Все эти предупреждения, они сделаны в контексте последнего времени, тем более, чем вы усматриваете приближение дня Онова, пока можно говорить ныне, поэтому, братья и сестры, будем бодрствовать, будем внимательны друг к другу, и пусть Господь нас благословит во имя Иисуса Христа.